Безил Редбоун и Найджел Брюс в фильме «Женщина в зеленом. В ролях Хилари Брук, Генри Дэниел, Пол Каванак, Мэтью Баутон и Эва Эмбер. Автор сценария Бертрам Милхаузер по мотивам рассказов Артура Конан Дойла. Продюсер и режиссер Рой Уильям Нил. Не забуду это утро до самой смерти. Я сосчитал, сколько там народу. Они неделю не спали. Мы, сыщики, спали еще меньше. Спать нам не давал настоящий кошмар. И мы не удивились, когда начальник вызвал нас в кабинет для разговора. Говорил он немало, но от этого было не легче. Окно, закроем, Грегсон? Да, если хотите. Шеф и так в ярости, без всяких сквозняков. Господа, шеф полиции. Душновато здесь. Садитесь. Джентльмены, чтобы узнать, насколько вы хороши, можно прочесть любой детектив. Но лучше сделать другое. Почитайте газеты. И получите комплекс неполноценности. Мне очень жаль. Но перед нами убийца почище Джека Потрошителя. А наш отдел тем временем словно играет в бирюльки. И только. Смотрите. Здесь, здесь и здесь. Эти флажки – места жестоких убийств женщин. Места, отмеченные печатью ужаса. Это не просто преступление. Сначала он убивает, а потом уродует. Отрезает часть тела жертвы и уносит с собой. В качестве страшного сувенира. Убиты три женщины. А у нас ни одной нити, ни одной зацепки. Вы сидите и ждете новостей о четвертой и не шевелитесь. Мы ждали недолго. На Ламбет-Уэй девушка поздно возвращалась домой, увидела что-то, встала. Это был констебль. Они поговорили, он пошел с ней на всякий случай. Он видел, как она пошла вниз по ступеням к себе, что было дальше, остается гадать. Я забыл про гордость и пошел к тому, кто не раз помогал мне инспектору Лестрейду. К Шерлоку Холмсу. Мне очень нужна была помощь. Уже четыре, инспектор. Беззащитные женщины в центре Лондона. У всех отрублен правый указательный палец. Не отрублен, Грегсон аккуратно отрезан рукой хирурга это единственный ключ ровесница моей племянницы это можно прекратить мистер холмс да должен быть способ рука дьявола обещаю сделать все при этом неизвестно с чего начать нам непонятен мотив. Ясно, чего тут нет. Ни ограбления, ни страсти, ни мести. Все девушки из разных семей. Спокойно, инспектор. Простите, мистер Холмс. Да, да ладно быть, сильный мужчина. Но это малютка. Ужасно. Пойдемте выпьем. Мистер Холмс? Я, Винсент. виски содовые, и двойную порцию инспектору. Да, сэр. Мне ирландская. Спасибо за помощь, мистер Холмс. Всегда рад помочь Скотт Лантьярду. Хотя дело не мое. Искать маньяка, убивающего для удовольствия. Или ради пальца. Он рисковал. Его могли поймать. Но задерживался ради пальца. Зачем? Кто знает, он сумасшедший. Но в его действиях есть логика. Найти бы эти пальцы. Как? Легче найти иголку в сена. Спасибо. Это вам, мистер Холмс. Спасибо. Сэр Джордж Фенвик, да? Да. С ним дочь? Вы наивный, инспектор. Вы всех знаете, дорогой? Ну, вряд ли. Вас я знаю неделю. Неделя быстро пролетела. Пемброк Хаус. Я это собираю. Как странно. Идемте? Да. Куда вы смотрите, мистер Холмс? На красивую женщину. Не люблю зеленый цвет, но он ей идет. Зайдете выпить перед сном? С удовольствием. Куда она ведет, сэра Джорджа Фэммика? Вы наивны, мистер Холмс. Добрый вечер. Крэндон, вести для меня? Нет, мэм. Спасибо. Выпить по поизысканней? Да. Вы хотите сказать? Крэндон, прелесть. Да, Крэндон? Да, мэм. Она на такое способна. Дивное место, чудное. Вы правда так думаете? Присядьте. Можно? Можно? Что за вопрос? Все можно. Особенно вам. Я должна в это поверить. Рискните. Ладно. Мы оба взрослые люди. Верно. Вы сокровище, Крэндон. убавьте свет он мне не к лицу вам все к лицу правда сами знаете пожалуй Чудная женщина. Вы не поверите, как она романтична. Любит тихую музыку. Думает, что мы... Но ведь так и есть. Да. Вина успокаивает, убаюкивает. Да. Приятно подремать. Как дети, уставшие от игры. Ты играл в деревянных солдатиков? сто лет об этом не думал я любила кораблики чтобы они плавали вот так и так они уплывали в неведомые страны страны прекрасных снов смотри как странно отражается свет Искорки все время движутся, словно звезды в потоке воды. Я всегда чувствую неладное. Да. И знаю, что здесь произошло убийство. Вам будет интересно, что я был совсем рядом, когда виднешку убили. Если бы найти Что? общее у всех жертв, то, что наведет нас на мотив, что-то должно быть. Новый вы потрошитель, маньяк-убийца? Нет, Ватсон, у жертв потрошителя было нечто общее. Одна профессия, один район города. Здесь же жертвы все разные из разных районов. Друг мой, это не маньяк-убийца. Все куда страшнее, поверьте мне. Вас слушать страшно. Я уверен, что это лишь часть иного дьявольского плана. Но почему пальцы? Найти ответ значит разгадать эту загадку. Дорогая сестра, как было славно в Брайтоне с тобой и с Альфом. Жду новой встречи. Бедняжка, прямо ком в горле. Сидела тут писала письмо и ни о чем таком не думала. Грегсон. Мистер Холмс, я вас искал. Что случилось? Убийство на Эджевер Роуд, полчаса назад. Женщина? Да. И снова палец отрезан. Эджевер Роуд, пансион. газета страшное убийство убита еще одна девушка ужасное убийство последние новости читайте об ужасном убийстве ужасное убийство покупайте газету сэр новое страшное убийство Читайте. Самые последние новости. Убийца снова орудует. Очередное страшное убийство. Убита молодая женщина. Ужас. Еще одно жуткое убийство. Да, это страшно. Да, мэм. Не чувствуешь себя в безопасности? Кто там? Сэр Джордж. Мне надо увидеть мисс Марло. Я не знаю. Срочно, где она? Лидия. Сэр Джордж? Что случилось? Не знаю. Но мне нужна помощь. Очень нужна. Я не понимаю. Слушай, я проснулся в дешевом пансионе на Эджве Роуд. Как я попал туда, не знаю. До этого я был с тобой. Успокойтесь, сэр Джордж. Когда я ушел? Было.. 10.45 вечера. Вы казались, простите, расстроенным и погруженным в себя. Я решила, что обидела вас. Я не помню. Совсем не помню. С вами раньше бывало такое. Раньше? Это называется амнезия. Я ушел в 10.45, а проснулся в 9 утра. 10 часов. Не помню, куда они канули. В кармане я нашел... Прямо в кармане. Это... Здесь вас искать не могут. Простите, но джентльмены хотят видеть. Пусть уходят, даман. Нет, нет, пожалуйста, впустите. Но ну. славная комната, получше той, где вы проснулись. Вы там были? Да. Вы сыщик? Нет. Скорее, наоборот. Не бойтесь, сэр Джордж. Вы меня знаете? Конечно. Древнее, почтенное имя. Как его носитель и человек богатый, вы, возможно, захотите купить вот это, чем отдавать это полиции. Это ведь ваше инициалы дф откуда это у вас из вашего кармана выпало вы не заметили вы были заняты склонились над чем-то с ножом сунули что-то в карман Но же, Холмс, давайте поешьте. Очень вкусно, рекомендую. Еще десерт. Не будете... Я не люблю рыбу. Рыба питает мозг. Я его утратил. Вы понимаете, что после убийства прошел целый день? А я в темноте. Надо же к нам клиентка. Красивая? Весьма. Уходила из дома в волнении. Почему? На ней нет перчаток, хотя одета изящно. Пупаль тонет, а машина открытая. В сумочке то, что она хочет мне показать. Почему? Она не подходит к платью. Ее выбрали за размер, чтобы положить что-то крупное. Удивительно, Холмс. Элементарно, друг мой. Интересно. А что там? Такси. У пустого дома. Почему за ней следят? Следят? Ватсон, дайте бинокль. Скоро мы все узнаем. Да, миссис Хадсон? Юная леди, сэр, срочно. Простите. Входите, мисс. Мистер Холмс? Да, это мой друг, доктор Ватсон. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Холмс. Простите меня. Присядьте. Ты сюда. Можно? Не волнуйтесь. Соберитесь, мисс Фенлик. Вы у друзей. Вы меня знаете? Это не волшебство. Я видел ваши снимки. Вы дочь сэра Джорджа Фенлика. Да. И мой отец. Что с ним, мисс Фенлик? Я не знаю, что делать. Он всегда был таким славным. Но умерла мама. Да, мы знаем. Он не ночевал дома. Такое с ним бывает. Вернулся вчера лишь к чаю. Вообще не ужинал. Все ходит по библиотеке час за часом. И меня не впускает. Тише, тише. Успокойтесь. Я всю ночь не спала. И мне слышалось. Слышалось? Что? Чьи-то шаги в саду под окном. Потом я увидела в саду фигуру и узнала отца. Он крался по саду, как вор. С лопатой в руках. Подошел к теплице и начал копать. Рано утром я вышла в сад и нашла это. Палец. Человеческий палец. Звоните в Скотланд-Ярд, Ватсон. Пусть Ластер едет в дом сэра Джорджа Фэнвика. Барышня, Скотланд-Ярд. Где отец Норрис? В библиотеке, мисс. Спасибо. Идем к нему. Вы со мной? Спасибо. Мне передали мистер Холмс. Ясно. Папа, можно войти? Папа! Странно. Не отвечает. Позволите? Конечно. Спасибо. Ватсон, живо. Нет, нет. Возьмите себя в руки. Минутку. Мертв? М да. Что, доктор? Выстрел в спину. Между вторым и третьим ребром. Прямо в сердце. Следы пороха на пиджаке. Я этого боялся. Чего? Помните, за мисс Фенвик следили из такси? Думаете, есть связь? Следивший сообщил кому-то, что я вмешался. Сэра Джорджа убили, чтобы он ничего не сказал. Каким оружием? Посмотрите. Маленький револьвер. Выстрел почти в упор. Вошел через стеклянную дверь. Он притащил на ботинках грязь из сада. Сэр Джордж застал его, подошел. Что дальше, не знаем. Но, судя по ране, он на миг отвернулся. Тут револьвер приставили к его спине и выстрелили. Он продолжал идти? Без сомнения. Смотрите. След крови направлен к столу. Он зачем-то пошел. Зачем? Он хотел позвать на помощь. Нет, Ватсон. У камина есть звонок. Нет. Ясно, что сэр Джордж пошел прямо к столу. Он хотел что-то оттуда взять. Hello. Смотрите. Right Правая рука сжата. Ну и you know? что, так yeah. бывает. А левая нет. Одна, Одна рука стиснута в агонии. Right here, та, что there, ближе there. к столу. Please, no Смотрите. Он что-то взял со стола. То, что для него было важнее жизни. Надо узнать, что... Спичечный коробок? А что это значит? Это существенно, Грегсон. Он из Пембрэк Хауса. Ну и что, он там был? Мы его видели. Такое усилие, чтобы дотянуться до коробка. Он хотел кому-то напомнить про Пембрэк Хаус. Про того, кто его там видел, как и мы. Видел его женщину. Войдите. Доктор Ватсон, принесли мистеру Холмсу. Десять минут назад. Спасибо, миссис Хатсон. Справка из банка сэра Джорджа. Правда? Его дочь сказала, что он закрыл счет. Снял все наличными. Почти 10 тысяч фунтов вчера. Сразу после убийства девушки. Что это значит? Он кому-то платил. Именно. Я понял. Дело о шантаже. Может, кто-то видел, как он убил эту Маклин? Сэр Джордж не убивал. А откуда у него палец? как он столько заплатил? В этом ужас шантажа, Ватсон. Жертва не сопротивляется, сколь не абсурдное обвинение. Боится запятнать свое имя и честь. Но делает себе хуже. Если убийца не он, то кто же? Думаю что убить несколько нет холмс целая организация убивает людей и отрезает им пальцы возможно возможно кто бы это ни был он сумасшедший напротив друг мой мне кажется что это придумал самый блистательный и безжалостный ум в мире Профессор Мариарти, Да. Правым вы правы. Третий раз вы приписываете ему нераскрытые убийства, но он мертв. Разве? Сами знаете. Его повесили в Монтвидео год назад. Под этим именем повесили кого-то другого. Ставлю свою репутацию, что Мариарти жив. И он здесь, в Лондоне. Алло? Да. Доктора <Отсу> Ватсона? Вас? Меня? Элло? Да, я доктор Ватсон. Нет, я на пенсии. Нет, нет, я пенсии. Больше не лечу. Нет, нет, нет, Что? А, это неравиду. другое дело. Травма? Да, place? сейчас. Yes, да. From... Пусть it's ее не перемещают. Поняли? Не трогайте. That. Еду. В мак Мьюз разбилась полная женщина, 90 килограммов. Знаю я их. Вечно карабкаются на стуле кормить канареек. Нельзя таким держать птичек. Пока старина я ненадолго не брал инструменты с рождения малютки Амелии Ватсон. Она выросла такой дурнушкой, кто бы знал. Дурацкое имя, Амелия. Профессор Мариарти. Простите за любопытство. Чему я обязан такой честью? Скотланд Ярд заинтересуется. Пусть они думают, что меня вздернули в Монтевидео. Но вас не обманешь. Спасибо. Я подумал, мистер Холмс, что неплохо жить по закону. У вас тут уютно. Чем я старше, тем больше люблю уют. Простите, присядете? Спасибо. Профессор, чем могу служить? Все, что я скажу, вы уже угадали. Тогда вы угадали мой ответ. Окончательный? Конечно. И я не успокоюсь, пока вас не повесят. У вас нет доказательств ни единого. Есть только вы. И я сейчас выдам вас полиции. Попробуйте, но тогда вы больше не увидите Ватсона. Телефонный звонок. Да. Я догадывался, что вы подстрахуетесь. Чтобы выхватил револьвер и героически бы застрелил вас. Какой вы умный. Не слишком. Не упредил вас. Но... Если Ватсон пострадает, я вас найду. И не успокоюсь, пока не найду. Пока что Ватсон не пострадает. А там посмотрим. Мистер Холмс, бросьте вы это дело. Не брошу. Подумайте. Мы уже не раз встречались. Вы хотите меня посадить. Уверяю, вам это не удастся. Если вы... Сумеете меня победить, вы все равно не сможете насладиться победой. Мы рука об руку вступим в вечность. Трогательная будет картина. Верно. Игра стоит свеч. Шнурки, сэр. Два пенса, пара, крепкие, хоть вешайся. Ну, сколько вам говорить, не нужны мне твои шнурки, да ты и сам. Шнурки, сэр. Какое нахальство. Ступай, приятель, а то он наподдам. Шнурки. Шнурки, сэр. Шнурки, для бедняги, у которого всего одна рука. Как там, мистер Холмс? Некролог напечатают завтра. Ватсон, входите. Хотел вас искать. Зачем? Я что, дороги не знаю? Вы правы, не знаю. Черт, вы шутники. Знаете, где я был? Зря прокатились. Верно. Нет такого дома МакАртур Очень глупая шутка. Вы... кого-нибудь видели? Никого. Только какой-то кретин продавал мне шнурки. Очень настойчиво. Пристал, как смерть. Откуда вы знаете? Потом нашел другого, похожего на короля Филиппа. Этим прохожим, Ватсон, был сам Мариарти. Что? Он сюда заходил. Мариарти? И вы его отпустили? Какая глупость, почему? Он солгал, что взял моего друга в заложники. Какого? Одного, толстого и ленивого субъекта. Кажется, из врачей. Из врачей? Я его знаю? Полагаю, да. Его зовут Ватсон. Ватсон, Ватсон. Не помню, меня? Увы, старина, этот продавец попросту тянул время. Вы отпустили Мариарти из-за меня? Выбора не было. Вы мне нужны, друг мой. Я вам признателен, старина. Но надо было хватать. Схватим, не волнуйтесь. Я знаю мотив убийства. Осталось узнать, каким образом происходит шантаж. Шантаж? Да. Как он заманивает их на место преступления? Как подбрасывает им пальцы? Как убеждает их, будто именно они совершили преступление? Странно. Очень странно. Странно? Что. Что странно? Но в пустом доме напротив. Первый этаж. И что? Оно открыто. А почему нет? Раньше было закрыто, я уверен. Но это не наше. Дело. Но открыто. Может, сходите и посмотреть, в чем дело? Вторгаться в чужой дом? Ладно, я сам пойду. Ну, если вы так, зря время тратить. Закрывать чужие окна посреди ночи. Возьмите фонарик. Что? Я почтенный доктор. тут в ночь с фонарем. А вы чем займетесь? Сядете в удобном кресле с книжечкой. Отличная мысль. Да, отличная. Пока я брожу в темноте, вы будете читать. Удачи. для зонтов. Ничего себе. Домашний зверь. Удивительно. крыса а он там сидит и читает. Убил Шерлока. Га... Ватсон. Вы? Он же вас застрелил. Не меня, старина. Бюст Юлия Цезаря. Замечали у выдающихся людей всегда выдающиеся носы. Боюсь, нам опять попадет от миссис Хатсон. Окно разбито, штукатурка на полу. Капрал Уильямс, миддлсексский полк, уволен по болезни. Бумаги в порядке. Капрал Уильямс, вы служили на Дальнем Востоке? На Востоке, я так и думал. Цвет кожи, Ватсон, как шафран. Принимал тропин от малярии. Снайпер. Снайпер. Зачем меня убивать? I Я должен убить. I должен. Oh, не Юли! Тише, Ватсон. Он шутит. Нет. Кто вас послал? She Она послала. Она? Она сказала, не промахнись. Ах ты убийца! Он не убийца. Слушайте, Уильямс. Она сказала, что вы должны это сделать. Я должен... Я понял, Ватсон? Что? Метод убийцы. Какой же? Гипноз, мой друг, гипноз. Просто дьявольская изобретательность. Они выбрали для этого снайпера. Кто они? Мариарти и его сообщники. Уильям сказал она. Думаю, вечером она пригласила его в гости. Тихие комнаты, полусвет, музыка. Так и было, мистер Холмс. Но как она выглядит? Лет 30, стройная, блондинка, яркая. И вот как. А телефон есть? Уильямс даст нам адрес. Возьмите его, Грэгсон. Никого не подпускайте. Он наш главный свидетель. Надеюсь, вы правы, мистер Холмс. Вставайте, Уильямс. Идите с инспектором, куда он велит. Позвоните, когда он придет в себя. Ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Если Уильямса загипнотизировали, значит и Джорджа Фенрика тоже. Я в этом убежден. Чаю хотите? Спасибо. И поесть. Почему они не заставили Фенрика самого убить? Чтобы его не повесили. Чтобы шантажировать его. Кто же тогда убить? Член Шайки Мариарти. Все дьявольски просто. Убить женщину. А зачем резать пальцы? Вы разве не понимаете? Палец ⁇ это связь жертвы шантажа с убийством. Он проснулся, нашел это в кармане, не знает откуда, не знает про гипноз. Быть может... Он и совершил это страшное дело в помрачении рассудка. Он подавлен, шантажист победил, так? Конечно. Они говорят, что видели, как он убивал. Теперь жертва готова платить, только чтобы не запятнать грязью свое имя. Сходится, если верить в гипноз. Это единственное объяснение. А гипнотизер ⁇ красивая, стройная блондинка, которую вы придумали. Не придумал. Я ее видел. О чем вы говорите? Она, Ватсон. Была с сэром Джорджем в Пемброкхаусе. Я ее видел. И увижу снова. Уильямс меня наведет. Поэтому важно его охранять. Он ее опознает. Алло? Да. Инспектор Грегсон? Что? Поднимите всех констеблей. Да, я еду. Что такое? Уильямс пропал. Леша. Идемте. В машину Грайксона въехал грузовик, и Уильямс исчез. Убежал? Нет, похищен, чтобы не заговорил. Думаете, мрять? Он способен на все. Уильямс. Мертв. Да, способен на все. Доброе утро, профессор Мариарти. Вы меня напугали. Я наряжаю куклу. Сестру милосердия. Что с вашим пальцем? Так, это... заноза. Неприятная штука. Очень неприятная. Надо поаккуратнее. Я сейчас вытащу. У меня есть нужный инструмент. Вон какой острый. Уберите орудие подальше. Не орудие, сад. Инструмент. Уберите. Лидия дома? Да. Позвольте мне. Одевайтесь. Холмс и Ватсон уехали в клуб Месмер. Месмер? Там встречаются лондонские гипнотизеры. Холмс разгадал наш метод? Если даже он просто подозревает, надо с этим покончить. Надеюсь, вы правы. Уильямс умер, не заговорив. Что мне делать? Поезжайте в Мессмер за Холмсом. Привезите его сюда. Это не опасно. Шерлок Холмсом все опасно. Но он не видел вас в пемброк Хаусе. Как же мне его привести? Похитить? Не стоит. У него есть слабость, любопытство. Разбудите его, и он ваш. Используйте любую возможность. И сюда, джентльмены. Я доложу о вас доктору Онслоу. Спасибо. Это клуб Месслер. Чудаки эти, гипнотизеры, обманщики. Ватсон, как медик, вы должны признать, что гипноз научно доказан. Все равно гипнотизеры все жулики. Шарлатаны выживаются на слабых. Доктор Ронслов, мое почтение, мистер Холмс, ваш брат Майкрофт попросил вам помочь. Он член нашей компании «Шарлатанов». Простите, сэр, не знал, что вы подслушиваете. Мой друг, доктор Ватсон. Очень рад. Знаете, мы сейчас проводим небольшой опыт. Если желаете, присоединяйтесь. Ну, это интересно. Что ж, прошу. Спасибо. Сегодня целительная сила гипноза признана многими практикующими врачами. Особенно в хирургии, когда применение анестезии не рекомендуется. Не рекомендуется? Псих, простите. повторяют для пришедших пациент в глубоком гипнозе. Он не ощущает боли, даже невыносимой в обычном случае. Невыносимый. Простите. Картер? Вы спокойно спите, ничего не чувствуете. Руки и ноги ничего не ощущают. Мабри, иглу. Картер, правую руку. Как видите, игла полностью вошла в руку. Он ничего не чувствует. Это доказательство неоспоримой силы гипноза. Чушь! Он накачан наркотиками. Разве нет? Конечно нет, доктор. Проснитесь, Картер. Вы отдохнули. Помните никакой боли. Вставайте. Вставайте. Когда вы начнете? Все уже кончено, вставайте. Сюда, сэр. Сюда ходят только эти люди? Нет, нет, часто заходят и другие. Это для тех, кто верит. Однако я, как медик... Вы не верите в гипноз, доктор Ватсон? Есть слабонервные истеричные типы, в которых достаточно пальцем ткнуть, но волевой человек... Да, вы правы. Вы разгадали наши хитрости. Да, сэр, еще бы. Что ж, насчет этих ваших слабонервных... Простите, мистер Холмс, конечно. Пройдите сюда. Конечно, рад помочь. Я покажу, как мы, шарлатаны, их надуваем. Сядьте, доктор. Мы показываем такую штуку. Очень привлекает. Слабонервных, конечно. Постоянное движение. Они начинают следить. Вы, конечно, можете смотреть сколько угодно. Вам ничего не будет. Или вы незаметно задремлете. Будто ведете машину по ночной дороге. Мягкий ритм. Ровный, дорога все льется, кругами, все одна и та же, петляет, а вы дремлете, вы устали. Вот дорога вливается прямо в вас. Длинная, ровная, Дорога в сон. Сон. Откройте глаза. Встаньте. Повернитесь. А теперь, доктор, вы отдыхаете в Шотландии. Прекрасные пейзажи. Перед вами речка, не глубокая, но лучше снять обувь. Закатать брюки. Вот так, дальше вы не промокнете. Вернитесь по камушкам. Сядьте, проснитесь. Я говорил, со мной не выйдет волевой человек. Это ваше. Ничего смешного. Ватсон, она здесь. Кто? Женщина? Да, я иду к ней. Она отведет меня к Мариарте. Что это, Холмс? Может и нет, но это важно. Раньше я уже побеждал Мариарте. Это опасно. А ее гипноз? Если я окажусь слабее, так мне и надо. Протестую, доктор Онслоу. Мне обещали встречу с серьезными учеными. А тут какие-то шуты. Дорогая моя. Да, они храбрые, но они не мученики за веру. А ваши жестокие трюки... Я согласен с вами, мадам. Ненужное фиглярство, доктор Онслоу. Простите, сэр. Я Холмс, Шерлок Холмс. К вашим услугам. Спасибо, мистер Холмс. Не хотелось создавать неловкое положение. Но я интересуюсь гипнозом. Я тоже. У нас много общего, мистер Холмс? Возможно. Выпьем по коктейлю в Пабрик Хаус? С удовольствием. Хорошо. Спасибо. Я не знала о таком приятном месте. Спасибо, что пригласили меня сюда. Я думал, вы утомились. То есть, я выглядела... Прекрасно. Спасибо. Я действительно потеряла голову в Месмаре, Но гипноз для меня почти религия. Я знаю его целительную силу. И ненавижу профанации. Я о нем мало что знаю. Вот и пошел в клуб. Я работаю над одним загадочным делом. Интересно, расскажите. Убийство сэра Джорджа Фенвика. Фенвик? Кто это? Известное лицо. Да, кстати. Последний раз я видел его именно здесь. Странно. Да, не так ли? Он сидел... За этим столом. Сигарету? Спасибо, продолжайте. С ним была дама. Он помог ей закурить. Забавно. Вы видели ее лицо? Нет. Только спину. Как же так? Вот так. Видимо, стареют. Я бы не сказала. Благодарю. Итак, впервые в жизни я не смог разгадать загадку. И теперь потерял сон. Мистер Холмс, я смогу вам помочь. Правда. Буду благодарен. Смеетесь? Я скептик. Что вы станете делать? Я и раньше лечила гипнозом. Не за деньги. Я не профессионал. Но я смогу вам помочь. Если вы. Было бы замечательно. Полусвет, музыка и это все? Расслабьтесь, мистер Холмс, вы трудный пациент. Небольшая помощь будет, кстати. Примите один препарат. Наркотики? Нет, прошу, увольте. Я тоже не сторонница таких методов. Но мой учитель считал, что это полезно в трудных случаях. Итак, предпочел бы чистый эксперимент. Как угодно. Может, лучше вообще это бросить? Подождите. Минуту. Ладно, я попробую. Это безобидно. Что это? Каннабис японика – восточное растение. Нужна вода. Спасибо. Сядьте, мистер Холмс. Вы дремлете. Не сопротивляйтесь. Дремлите. Ведь вам так хочется спать. Смотрите на белый цветок, плывущий по воде. Не думайте о другом. Следите за глади воды. Ровная, без ряби. Вода забвения. Тихая, глубокая, сильная. Странно, да? Отражение света, отдельные быстрые искры. Тут так спокойно, мирно, уютно. Скоро вы найдете то, что ищете вы найдете преступников когда отдохнете тихие воды смыкаются над вами тишина даль глубь вы опускаетесь вниз вниз вниз спать спать Please. спать, Please. спать. Он ваш профессор, Мариарти. Встаньте, мистер Холмс. Откройте глаза лицом ко мне. Вы довольны? Он умный человек, он не поддался. Есть один способ проверить действие гипноза. Готовы, доктор Симнелл? Хватит, доктор. Нечувствительность не сыграешь. Поздравляю, Лидия. Повернитесь, мистер Холмс. Подойдите к столу. Сядьте. Возьмите перо. Пишите, что я скажу. Я столкнулся с неразрешимой загадкой. Я пережил свой век. и решил покончить с собой. Подпишитесь. Промокните. Сложите. Положите в карман. Идемте, Шерлок Холмс. На террасу. Это не будет похоже на самоубийство? Простите, но он должен все сделать сам. Погуляем, мистер Холмс. Так хорошо в саду. Выходите на террасу. Отличная, широкая. Повернитесь налево и идите до конца. Не останавливайтесь, продолжайте идти. В конце дверь, не бойтесь, за ней в комнате будет то, что вы ищете. Надо так тянуть? Я долго ждал этого момента. Идите, мистер Холмс. В открытую дверь там ждет убийца этих девушек. И Джорджа Фенвика. Профессор Мариарти! Холмс! Холмс! Стоять? Какой вид, Ватсон? Мне нравится. А мне нет, вы под гипнозом. Стойте, не двигайтесь! Тихо, Холмс, тихо! Стойте, где стоите! Не надо, Ватсон! Вы в сознании? Конечно. А, гипноз? Ерунда. Тогда слезайте, Болван! Что, Что вы тут делаете? Дождался вас. Вы задержались. Столкнулся со Скотланд-Ярдом. Задержались за превышение скорости. Вам повезло, мистер Холмс. Это не просто везение. Я принял собственный препарат, а не тот, который мне давали. Вы очень умны. Мой препарат сохраняет сознание, но притупляет боль. Я не среагировал на нож доктора Симнелла. Что ж, Грейсон, завидная добыча. Вы превзошли самого Ластрейда. Спасибо, мистер Холмс. Уведите. Фургон. Я была права. Вы трудный случай. Спасибо. Итак, профессор, мы с вами, Квиты. Увидимся на виселице. На меня еще не сплели веревку. Пошли. Я все сделаю, мистер Холмс. Спасибо, инспектор. Идемте. Какой злодей и страшная смерть. Он заслужил. О чем вы подумали? О женщинах, которые сегодня спокойно пойдут по городу. Звезды несут дозор в небесах, и мы, старина, тоже несем в городе свой скромный дозор.